с вами канал Анастасии кальченко сделаем сами своими руками сегодня я буду делать вот такого черно-белого лебедя вот с таким рисунком для этого мне понадобятся черные и белые модули вы можете взять любые другие цвета какие вам нравятся или какие вам нужны я сделала модуль 16 часть от листика 4 вы можете сделать любой размер модуля. От размера модуля их количество не поменяется. Сколько всего модулей черного и белого цвета мне понадобится, я скажу в конце видео. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Итак, делаем первые три ряда. Они будут у меня из черных модулей в каждом ряду, в первых трех рядах. И вообще во всех рядах будет у нас по 31 модулю. Так, первый ряд у нас будет коротким носиком к себе. Вот так вот коротким носиком здесь второй ряд зацепляем длинным носиком и так далее в каждом ряду по 31 модулю 31 модуль и сразу же делаем третий ряд чтобы она крепче держалась у нас поделка поделку в круг. Итак, первые три ряда готовы. В каждом ряду 31 модуль. Четвертый ряд тоже полностью черный. Можно сразу его сделать. Вывернули поделку и продолжаем. Пятый ряд. Начинаем присоединять белые модули. Один белый модуль. Пять черных. 6 белых шесть, белых восемь, черных. Белых. Пять черных. Шестой ряд. Два белых. Там, где был один белый модуль в пятом ряду, мы на него надеваем два белых модуля. Вот таким образом. Два белых модуля. Пять черных. Пять белых. Пять черных, пять белых. 5 черных седьмой ряд там где вот эти у нас три беленьких модуля на них надеваем один черный вот таким образом один черный модуль так один черный один белый, пять черных, четыре белых. Пять черных четыре белых пять черных. и один белый следующий ряд восьмой ряд на черный этот один модуль на модуль надеваем два черных модуля раз два по краям вот так два черных один белый Пять черных, три белых. Теперь пять черных. Один белый, пять черных, три белых. Пять черных, один белый. Итак, девятый ряд. Один белый на три черных модуля надеваем вот на эти. Один белый, один черный, один белый, пять черных. Два белых, пять черных, два белых, пять черных. Два белых, пять черных, один белый, один черный. Десятый ряд. Два белых на один вот этот белый модуль, что посередине, два белых, один черный, один белый, пять черных, Один белый, пять черных, три белых. Топ, не три белых, белых два. Пропускаем один край и надеваем вот сюда беленький. Один краешек пропускаем. Два белых. Пять черных. Один белый. Пять черных. Один белый. А здесь в конце все-таки одеваем один черный модуль. Вот тут где мы пропускали, нужно надеть один черный модуль. Вот между двух белых. Так, одиннадцатый ряд. Один черный. Так, стоп, я не надела один черный. Вот один черный еще здесь. Одиннадцатый ряд. Один черный. На вот эти беленькие модули три. Один белый. Опять один черный. Один белый. Дальше 10 черных. Один белый. Один черный. Еще один черный. Один белый. Дальше 10 черных. Один белый, один черный и белый. 12 ряд мы будем делать крылья. То есть мы будем на убывание делать поделку пропускать ряды будем значит обратите внимание вот этот третий модуль черный не третий а посередине которых вот их три здесь посередине модуль один черный на него надеваем два еще черных модуля вот таким образом надели два черных модуля дальше два краешка белый и черный мы пропускаем вот эти два краешка на следующие два краешка мы надеваем черный модуль, один, вот я пропустила, черный модуль, дальше белый модуль, один, черный, белый, дальше мы пойдем, черные модули, сейчас скажу сколько, белый. девять черных модулей Раз. Два. один белый модуль один черный тоже пропускаем два черных краешка надеваем на другие два черный модуль дальше белый модуль Белый. Опять 9 черных. Один белый. Один белый. Один черный. И здесь краешки тоже у нас пропущенные получаются. Пропущенные краешки. Дальше. следующий ряд мы тоже пропускаем по одному краю здесь мы уже ничего не делаем здесь у нас только будет горлышко можно пометить вот так надеть на вот это, на вот эти три черных модуля надеть два подряд или три подряд белых чтобы не путаться вот это уже будет горло у нас так здесь мы пропускаем вот этот один край черный. Надеваем черный модуль. Один черный. Один белый. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь восемь черных восемь черных один белый один черный и тоже получается край пропущенный здесь тоже мы пропускаем край надеваем один черный один белый и опять восемь черных. Восемь черных, один белый и один черный модуль. Далее мы опять пропускаем один краешек, надеваем черный модуль. Один черный, один белый, семь черных, один белый. Один черный. Здесь опять пропускаем. Надеваем один черный. Один белый. Семь черных. Белый, один черный. Дальше. Также пропускаем один край. Надеваем один черный, один белый, шесть черных. Один белый, один черный. Следующая крылышко. Один черный, белый. Шесть черных. Один белый. Один черный. Опять пропускаем край. Надеваем один черный. Один белый. Пять черных. Один белый. Один черный. Следующая крылышка. Один белый. Пять черных. Один белый. Один черный. крылышко продолжаем следующий ряд черный белый четыре черных один белый один черный следующая крылышко тоже же самое черный белый модуль четыре черных один белый один черный продолжаем крылышки черный белый Три черных. Белый. Черный. Следующая крылышко Черный. Белый. Три черных. Белый, черный, черный, белый, два черных. Один белый, один черный и уже закончим это крылышко. Опять черный, один белый, один черный, опять белый и черный. Два белых. Черный. Черный. Белый. И черный. И три черных. Рад два и сверху еще один черный вот так должно получиться следующая второе кожелышко надо доделать тоже вот такой лебедь должен получиться и теперь шея Это беленькие модули друг на дружку. Вот сюда надеваем, формируем шею. лебедь у меня получился на шею у меня ушло 31 модуль белого цвета и два черненьких на носик и так всего модулей у меня ушло 138 белых штучек это 9 листов листика а4 формата и черных модулей у меня ушло сюда 418 штук черных модулей это 27 листиков. Кому понравилось видео, ставим класс. Пишем комментарии. Всем пока и всем удачи!